Непризнанных поэтов Смотрю на и падших груз Уращен плач вере, неспех Каждый день на себе и сердце груз Этот тихий город Вечный город стар и мудр. Люди здесь блуждают не спеша. В каждом храме есть кусочек чуда, Каждый век. укрывшись, Распластавшись на синих холмах, Как атлант павличи, накрыневшись, Держит небо на куполах. Потушить поистину, мой брат. Этот стихий город я люблю. Этот тихий город я люблю. Этот тихий город я люблю.